Здравствуйте! Продолжаем рубрику «Точка опоры» и продолжаем рассматривать женские качества. Но рассмотрев только два качества, мы уже увидели, что женские качества и мужские, они, в общем-то, одни и те же. Другое дело, что они могут по-разному проявляться на разной глубине и разной степенью объема. В частности масштабность но ну, согласитесь для мужчины это тоже важное качество, но оказывается для женщины это важнейшее качество нежность, нежность естественно это замечательное женское качество это высочайшее состояние любви, но и для мужчины, Важно, важна нежность, потому что джентльмен, то есть человек, который ответственен за женщину, который заботится о ней, который делает добро окружающим, это нежный мужчина, в то же время он сохраняет высокие, и мощные глуб... мужские качества. Следующее качество, которое мы рассмотрим, оно тоже важно и для мужчины, и для женщин. Это, это свобода. Свобода, друзья, это удивительное качество. Без этого качества человек не творец. Без этого качества он... Живет средний, он не может взять высоту, он не может реализоваться и не может проявить свою суть. Особенно, вот здесь вот есть различия мужской и женской свободы. У женщин гораздо больше должно быть свободы. Женщина должна быть полностью свободной, в отличие от мужчин. У мужчины есть ответственность, ответственность за женщину, за мир, за деятельность, за творчество, за обеспечение и так далее. У женщины же полная свобода, у нее только любить, любить себя. Себя, мужчин мир и все то есть это это уже не ответственность это просто состояние любви так вот свобода женская она на сегодняшний день очень сильно ограничена и в первую очередь и ограничивает ее сами женщины в их головах очень много установок они живут зачастую от слова надо надо и свободная женщина ⁇ это несовместимые вещи. Только от слова ⁇ хочу ⁇ И вы скажете, как так можно жить? Надо же то, то, то, надо, надо, надо. Нет, друзья мои. Если вы то же самое будете все делать, одно из состояния хочу ⁇ это надо перестроить внутренний мир, перестроить отношения ко всему тому, что вы делаете. И все меняется, наступает настоящая свобода. Сейчас модно говорить соблюдение границ друг друга и так далее, как можно, как можно в свободном таком состоянии находить вот эти вот, соблюдать эти границы с другими людьми? Очень просто, друзья мои, очень просто, здесь не надо ломать голову, нужно просто любить людей, любить мир, обратите внимание, любить, и тогда вы это состояние, свободы свое оно не нарушит вашу на не нарушит состояние свободы другого человека любя человека вы не можете нарушить его границы мало того здесь еще нужно состояние культуры высокой культуры вот любовь и высокая культура позволяет четко, четко жить в боль максимальной своей свободы и не позволяет нарушать границы других людей. Итак, свобода находится в наших головах. Нужно убрать все тормоза, заблуждения, блоки, традиции, комплексы и прочее, что мешает быть свободным, что ограничивает вас и раскрыть любовь, любовь и высокую культуру. И тогда вы истинно свободная женщина.